Уважаемые господа, те, кто смотрит сейчас э, данную трансляцию, хочу сказать, что данная трансляция проводится с нашего горного морского курса номер 45. Я сейчас покажу людей, которые присутствуют, почему они вам помашут и передадут привет, пользуясь случаем. Им здесь очень плохо. Поэтому, если есть родственники, одумайтесь и спасите их, помогите им, иначе их здесь загублю. Итак, мы сейчас будем выполнять хандро-калпа-загмо. Это практика тампы, которая убирает у человека внутренние заболевания. Первое, мы представляем, это можно делать всем дома. Она уникальна. Я вам говорю это серьезно. Она уникальна, во-первых, своей простотой и просто невероятной эффективностью. Вы можете в эзотерике ничего не делать. Выполняйте просто данную практику. Это настолько быстро вам вылечит ваше здоровье, изменит судьбу ваших близких, уберет у вас психические заболевания. Все заболевания связанные с головой, шеей, животом, неприятности, невезения, проблемы ног и костей и так далее. И легко же выполняется. Является духовным методом, который духовно очищает человека. Очень интересный хандра-калпа-зангмо. Итак, представляем, будто выпускаем из груди э, змей. Футы из груди птиц. Выпускаем из двух каналов, двух классов змей. Сначала представляем, будто змеи выпадают черного цвета, после чего выпадают змеи белого цвета. Змеи белого цвета ⁇ это поражения энергетические, связанные с левой частью тела, черного энергетические поражения, связанные с правой частью. Ну что, по очереди начинаем их вытягивать. Представляем, будто из правой руки выпускаем черные ручьи. Это остатки нашей желчи. Это уберет у нас злость, ненависть, а также долги перед прошлым. И вместе со мной все черное, черную жижу выпускаем. Черную воду, да? Представляем, будто переизбыток крови или грязную кровь, или энергетически загрязненную, выпускаем, перевернув ладонь от себя в виде черной крови, красной крови вместе со мной. Делаем вдох. Представили, будто наше туловище дерево, а на нем яблочки. Красные, их много. Сочные, спелые, солнышко светит, листочки шевелятся. Делаем выдох. На вдохе произносим ⁇ Ах ⁇ И выдох. И выдох. Представляем, будто мы здесь в темноте сидим, а перед нами видим, как будто дырочки, и там светит солнышко. И начинаем смотреть и дышать. Представляем, будто мы находимся в костре, сидим в нем. Спереди огонь видим, справа видим огонь, слева видим огонь, вверху видим огонь, сзади видим огонь и под собой видим огонь. Делаем вдох и делаем выдох. Второй метод. Представляем, будто наши руки торчат, а мы сидим в чане со смолой. Ужас такой. При этом на нас светит солнышко, блестят наши ручки, блестят наши наша голова но смола не кипит, она просто там тепленькая, мы в ней купаемся. При этом нужно представить, будто вы никак не видите свое тело внизу. Это избавляет человека от всех заболеваний, тем самым сделает нас здоровыми и начинаем дышать. И только руки и только голова. достаточно. Вы представляете, каждый день в определенное время у меня выпадает какое-нибудь слово из какого-нибудь языка, которое я должен запомнить. И там сразу же пишется там, в определенное время. Очень интересная программа. Выпадают слова, ты их читаешь, и после этого смеешься, ну и говоришь себе несколько раз, типа, надо же у этих людей там воротник это колор. Коллар или там она у итальянцев там ух ты что у итальянцев там бабены э, там, бабен, там вещь, -то". То есть э, э, очень интересная такая программа, представляете, за несколько за один год так вот нечаянно вдруг потом со временем понимаешь, что ты знаешь кучу слов на всех языках и потом летишь в самолете там француз разговаривает, и ты через одно слово что-то знаешь. О, будьте здоровы. Я знаю, как она называется, я могу сказать. Она очень интересная. Можно сразу на несколько языков ее зарядить. Но она платная. Называется Parla. Parla. Parla. Parla да. Называется Parla. Их есть много. У меня стоит Parla со всеми там прибамбасами. То есть такая, которая... Все включено. Есть Parla X, Parla M. У меня просто Parla. Очень интересная программа. Итак, вот так вот берем и представляем, будто мы держим стакан. Этот стакан размещаем в своем сердце, прикладываем или ложим ручку на ручку, все равно левую на правую, лучше правую, а поверх левую. И представляем, будто там в середине сосуд. Сосуд разместив в своем сердце, пусть будет он тигрем сердечным, влеть в него свою улыбку. Идем так. Еще раз задора побольше я скажу, сейчас, секунду я скажу вам по секрету мне тяжело и даже страшно почему много людей сидят вот так и при этом еще смеется. Пригласит вас кто-то в ресторан. Вы приходите. Я работаю сантехником. <смех> Почему он ко мне так плохо относится? <смех> Я смеюсь. Я <делаю> вы эмоцию. <смех> эмоционирую. Эмоционирую. Итак. Пусть будет он тиглем сердечным. Вей в него свою улыбку. Все, это уже срубило. Это уже внесли. Проехали дальше. Добавь в него все растения мира. Так, что я знаю? Значит, капуста. Так, что там еще? Брокколи. Ну да, собираем растения. Шалфей, чебрец, кориандр, малина. Малина растения. Раз пойдет. Смородина, сливы, все растения мира, а там мышиная травка там, и так далее. Все на, на поле, все, что растет, собрали туда. С деревьев все пособирали, там, вишни, плоды, коренья, все туда запнули. Далее добавь в него все минералы. Ну что, берем лопату и начинаем. там Земля, глина, там, белые какие-то минералы, там какие-то куски побросали туда. Дальше. Добавь в него все минералы. Было. Добавь в него силу животных. А, табун лошадей. Бежит. Все. Туда. В тиге. Дальше. Слоны бегут. Тоже. Сейчас в Африке пропали слоны. Зубры нужны. Нам пускай пущай будут. А Дальше. Кенгуру. О, пускай будут. Пусть запрыгивает. Жираф. Отлично. У жирафов такой язык длинный. Синий. Женщина, которая делает вот так, облизывая губы постоянно. А большинство были в прошлой жизни жирафами. Поэтому не обижайте жирафов, они хорошие. Самое благородное существо. Смотришь ему в глаза и понимаешь, что от него произошло много людей. Знаете, я считаю, что блондинки от жирафов происходят. А мы от кого? Мы от благородных кроликов. Итак, кроликов туда, да? Мыши каких-нибудь, насекомых можно? то да давайте. Кого вы боитесь? Голубей? Голубей туда в этот кидель запхните. Змей тоже туда. Полков, тигров, львов. Крыс давайте. Можно все, что боитесь, туда положить. Итак, добавьте в него силу животных. Почему вы боитесь? Потому что уважаете. Змей можно... Вы боитесь их и уважаете. Раз человек боится, то может взять их в силу. Вот таким образом. Да что хотите бросайте? Добавьте силу волшебных, силу волшебных минералов. О, это самое лучшее. Берлянты туда. Изумруды. Янтарь. Рубины. Боже сапфиры циркончики, <с, <с, <топазы>, топазы. Ну, хватит выделываться, потому что есть, скорее всего, человек, который все минералы знает, и сейчас начнется там а, хризопразы, хризолиты. Как по мне, что хоть хризопраз, то хоть чароид одно и то. же. Точно. И туда же лопату песка и вместе со мной делаем вдох, делаем выдох, а теперь еще приятнее, начинаем добавлять туда химическую систему Дмитрия Ивановича Менделеева. Итак, золото, серебро, палладий, платину, рубидий. После этого сразу же вопрос: так, рубидий, рубидий, это так рубидий. Алюминий, железо, что мы еще знаем? Медь, вольфрам, молибден, хром. Цинк, да. О, добавили все. Все, конец нам. Теперь ступкой мысленно это все вот так потыкали. Представили, будто заливаем туда воду, которая растворяет. Такая определенная специальная вода синего цвета. И делаем, начинаем болтаночку делать. Делаем вдох и немножечко трясемся. Представляем, будто все растворилось. Ставим стаканчик перед собой с этой водичкой и говорим... Сейчас я выпью самую дорогую жидкость, которая уберет у меня. И дальше произносим каждое свое заболевание. И вместе со мной представляем, будто выпиваем. И делаем выдох. Еще раз. И выдох. Молодцы. А еще там водичка осталась. Вот так на одну ручку, на другую помажьте и потрите. По лицу можно провести. передайте моей маме привет мама привет у кого сейчас здесь находятся родственники можете передать привет Беричевская наталья здравствуйте всем очень рады дальше сегодня какой день недели среда так, сейчас 12 часов. Почему они не работают? Обычно мужчины... А, день независимости? О, супер. А, да, ну что? День независимости подразумевает, что у человека убирают все зависимости. Его лишают зависимости алкогольной, наркотической, а также забирают деньги имущества. имущество. Чтобы человек был независим от имущества и денег. Правильно? Поэтому независимость не очень хорошо. Потому что можно быть независимым от денег и имущества, знаете. Ну и, ой, обжегся. Поздравляют все сейчас находящиеся люди, жители Российской Федерации с Днем Независимости. Татьяна Измайлова, доброе утро всем присутствующим здесь. Поэтому, если у вас утро, мы уже три часа работаем, кстати. Ладно. Раз они такие хорошие, пусть будут. Я их хотел отключить, пусть побудут. Итак, не спеша повернувшись влево, необходимо гладить воздух. Так получаем благословление от чего там от защиты любого зла. Итак, представляем, будто это делаем с любовью. Ой, какая хорошая у нас воздух. Ой, такой приятный. Как сейчас помню, в 1961 году. Дальше правой рукой делаем. <звы> тоже мог подумать, что воздух может быть такой приятный. И делаем вот так, и произносим «Ах», и выдох, и выдох, и выдох. Отдыхаем. После этого необходимо было бы что-нибудь выпить. Обычно пьют что-то сладкое, но если нечего, то тоже ничего страшного. И начинаем работать с 18 обязательными для, этой, для этого морского курса, я по привычке говорю морской, обязательными для курса а, практиками, это 18 кодов, которые убирают все заболевания человека. Даже если нам тяжело, сегодня мы будем ускорять эту вибрацию, ускорять энергию, и будем более активно дышать. Давайте мы себе сделаем или поставим задачу. Поставим ручки и сожмем их, скажем, «Я мужик, что это нам даст?» Смотрите. Когда вы сжимаете вот так вот руки, говорите, я мужик, то это, как ни странно, сжимает вам почки, сжимает вам сердце и выдавливает из вас лишнюю жидкость. Понятно? Это стимулирует человека. Часть заболеваний, которыми вы болеете, с которыми вы приехали, это отсутствие правильной работы мышц. То есть сердце ишемическое, легкие, недостаточное почечная, недостаточность печеночная, недостаточность... Серезеночная кишечная недостаточность, мочевого пузыря – недостаточность, вен недостаточность. То есть нам нужно это как-то стимулировать. Нужно каким образом? Вот так и делается. А энергия, которая должна быть, она мужская. Которая это стимулирует. Почему женщины больше этим болеют, чем мужчины? Потому что у мужчин хватает энергии на то, чтобы стимулировать. Они могут быть жестоки, они могут быть громкими, они могут быть там, безрассудными. Женщины себе это позволить не может. То есть ее безрассудство – все равно, Уже... мужские гормоны, бабах, женские. <свят> У мужчин на протяжении дня гормон выделяется. Первый час, второй час, одиннадцатый час дня, 12, 13, 14, 15 часов, 16, 17, 18, 19, двадцать 30 У женщин гормоны выделяются на протяжении дня. При этом утром выделяется больше, чем вечером. Я могу сказать вам, что у женщин гормоны выделяются только тогда, когда она спит. И чем, если вы хотите быть дольше молодой, спите как можно больше. Тогда вы будете дольше молодыми. Серьезно, если вы утром хотите поспать, то спите, после этого будете моложе. Вы, наверное, замечали, что женщина, которая просыпается к ребенку, вот когда ребенок рождается, она очень быстро становится как бы взрослеет. Это связано с тем, что она ночью не спит. А мужчины наоборот, если они по ночам не спят, то они моложе. Будут. Ну что, пие на вдохе, пиита на выдохе. И быстрее. Давайте, мы мужик. А хорош. Снимай. Так, епита. Епита. Ебита, А ну ка, что даже если жарко. Ебита, Дальше Sky